Кто вы, чужие лица, что спешат мимо нас Голосов вереница в ранний день, в поздний час? Кто вы, чужие взгляды, что с укором скользят Вам, не знавшим пощады, свойствен пристальный яд? Кто вы, чужие души, не согревшие рук В час беды или стужи? Вы не враг, вы не друг. Так кто же вы в моем этюде бесконечности дней, а вы чужие мне люди без сюжетных ролей.